Всем привет, дорогие друзья! Сегодня обзоре у нас Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монеты в каждый день выполняя простые задания. Одно из них я выполняю уже, создаю видео для YouTube и TikTok. Теперь видео в TikTok можно загружать до 5 минут, то есть видео, которое делаю я, на 2-3 минуты, подходит на две социальные сети. Задание по Twitter, Facebook... Думаю, не нужно объяснять, как делать посты. Ну а что именно должно содержаться в этих постах, вы можете посмотреть, открыв само задание. Я бы вам еще посоветовал, помимо вот этого стандартного текста, добавлять еще что-то от себя. Для того, чтобы социальная сеть вас не забанила за спам. То есть разный текст уже не будет определяться, как одно и то же. В общем, размещайте пост, ссылку копируйте и вставляйте сюда в ответ. Дальше. Здесь сообщений в чате. Общаемся тут на тему криптовалюты. По заданиям Deposit, Trade, Swap, 10 dice. Снял отдельное видео, выполнил это задание за 2 минуты. Ссылка на то видео будет в описании под этим то же самое и с фармингом. Рассказал уже, как его активировать. Ссылка в описании. И у нас новенькое задание. Telegram-бот. Дают 700 fast dollars. Выполняется один раз. Остальные каждый день. Видите, daily, once или once, как правильно. Переходим сюда. Стартуем бота. Выбираем язык. Указываем адрес почты от биржи. Нажимаем кнопку «Получить 4700», в следующем посте от бота будет код. Его нужно скопировать, ставить сюда и нажать кнопку «Проверить» «Получить». Задание выполнено. После проверки, наверное, через 7 дней, монету начислят вам сюда на баланс. Торги стартуют в июне, откроется еще фарминг, памп, наверное, инвестбокс добавит. И сможем... До начала торгов выводить их на основной баланс. Эта кнопка пока что еще не активна. Как видите, монеты прибавляются, задания проверяются, отклоненных. Нет, вот по основным депозит, трейд, своп. За проверку пользователей тоже меня статистика такая устраивает. Жалею, что не начал выполнять с самого начала. Оказалось, делается это очень просто. Ну и уже вот. Сколько выполнил заданий. Добавили дополнительно 13 тысяч монет. Здесь каждый день по 12 заданий проверяется. Это 1200 монет. У меня принято 134, 100 монет за каждое проверенное задание и 23 отклоненных. В чем-то ошибся. Может быть кнопку неправильно нажал. Или для меня показалось задание. Как не выполнено. Ссылка для регистрации в описании под видео. Мой QR-код. Кто с мобильных устройств, сканируйте, проходите регистрацию простую за две минуты и начинайте зарабатывать в FastDollars. Верификацию тут проходить не нужно, подтверждение личности биржи не требует и все функции биржи вам доступны без прохождения КИС. На этом все, всем спасибо за внимание, пока.